Поздравляю вас, сейчас мы ненароком станем Шерлоками Холмсами, Эркулеми Пуаро, ну или Дукалисами, кому как удобнее. Дело в том, что в интернетах есть огромное количество улик, которые так или иначе намекают на то, что будет в будущей игре PUBG New State. А еще есть фейковые материалы, которые могут попытаться сбить нас с правильного пути. New State. Что это? Ужас или новая надежда мобильного гейминга? Так много вопросов и так мало ответов. Но все же мы попробуем разобраться. здорово мужские мужчины! Чтобы попытаться понять суть будущей игры, нужно залететь в ее лор. Но это я оставлю напоследок и скажу прямо. Мне много чего секретного удалось разузнать. Предлагаю вам взглянуть на первую улику. Стоп, стоп я понимаю что это уже какой-то дикий баян но все же внимание на него нужно обратить данная фотокарточка повествует о том что будет новая редкость доната но прикол все-таки не в этом данное изображение было размещено всего лишь в нескольких группах это но самое странное, что в глобальном поиске больше никаких совпадений нет. К тому же видно, что фотокарточка обрезанная и похожий фон взят вот с этого видео. Скорее всего, датамайнер, который первый в сеть слил это фото, для наглядности так его оформил. Ибо на бета-тестах такой инфы не было, да ее, я думаю, многие бы подхватили и раструбили. Поэтому сама фотка это фотошоп. Об этом дополнительно говорит то, что она обрезана, и то, что на ней логотип Newstate, А вот инфа, представленная в ней, скорее всего, может оказаться истиной. Переходим к следующей горячей улике. На этом изображении мы видим компенсаторы и глушители. Причем они разделены на уровни. Чем выше уровень обвеса, тем, соответственно, лучше его характеристики. Причем не нужно будет бегать и искать эти улучшенные обвесы. Их можно будет заапгрейдить самому, купив буст-комплект непосредственно в бою. Помимо этого есть и другие кейсы. Но мое внимание здесь больше всего обращено на название данных изображений и на их формат PNG. Обычно такие фрагменты присутствуют в файлах конструкции игры и, скорее всего, они добыты датамайнерами. Есть еще парочка таких изображений. Например, вот эта фотокарточка говорит нам о том, что в игре появится шестикратный sci-fi прицел. Причем это похоже на истину, так как он засветился на официальном ролике от разработчиков. Примерно вот так он будет выглядеть. А вот следующая улика может повергнуть большинство зрителей в шок. Поэтому просьба убрать от экранов людей, которые писают Сиди, и людей, которые не поставили кулакич и не подписались на данный киноканал. Это патрон. Но это не обычный боезапас. Это, мать его, осколочный боеприпас для подствольного гранатомета. Скорее всего, у многих будет неистово гореть от него задница. Его можно будет приобрести в магазине, чтобы дрон Гандон. вам его доставил. Обещают, что стоимость такого боеприпаса будет невероятно большой из-за его сокрушительной силы. Самое интересное, что применить подствольный гранатомет можно будет только на лимитированном количестве оружия. Это я сейчас говорю про Грозу и М4А1. Возможно, в будущем может и на другие пушки такая характеризмена появится, но в любом случае. Сначала где-то надо нашаманить эти пушки, потом найти этот подствольный модуль, а уже после закупиться боезапасом в магазине и ждать, пока к вам прилетит дрон. Также появится новый модуль, который представляет из себя увеличенный барабанный магазин. Но конкретно на какие оружия можно будет его ставить, пока что неизвестно. Интересно будет на все это посмотреть, господа. К слову, в комментариях дайте знать, как вы относитесь к таким вот приколдесам со взрывушками. Ах да, я думаю, что на 85% это правда. Следующие материалы тоже очень интересные и могут пролить свет на будущий геймплей данного батл-рояля. Сейчас вы видите предполагаемые иконки килл-чата, и я попробую некоторые из них по-фасту расшифровать. Погиб от бомбежки. Прокатили на тачке. Прокатили на трамвае. Улетел без парашюта. Получил сдачу. Разнесло с коктейля. Разорвало со взрывашки. Упал собирать мелочь. Попали в голову и упал собирать мелочь. Забыл плавки. Взорвался в тачке. Славил беку. На этом мои навыки расшифровки заканчиваются и остаются под вопросом следующие изображения. Например, я не могу понять, к чему конкретно можно отнести вот это. Возможно, это убийство от зоны, но почему-то мне в это не верится. А вот эта иконка больше смахивает на прицельное попадание. И причем мне кажется, что это попадание в голову, ибо у нас есть вот такое изображение. А может быть, оно просто символизирует выстрел из снайперской винтовки. Больше всего вопросов у меня вот к этой картинке. Глядя на нее, мы понимаем, что здесь гибель от обрушения, или от взрыва здания. Можно предположить, что в New State будет разрушаемость зданий от какого-нибудь авиаудара, и если вы вдруг оказались внутри такого сооружения, то, боюсь, это вам не сильно поможет. По крайней мере, звучит неплохо, посмотрим, что будет на самом деле. А вот эта иконка больше похожа на то, что весь отряд погиб без возможности возрождения. А перед тем, как обратить внимание на следующую иконку, предлагаю немножко ознакомиться со следующим коротким видеофрагментом. Может показаться, что этот трейлер относится к какому-то будущему кейсу с данным скином напугало, приуроченный к Хэллоуину. Причем все мы знаем, что этот праздник в мире отмечается 31 октября. И по логике вещей можно предположить, что PUBG State должен выйти раньше этой даты, либо же в этот день, чтобы не пропустить этот праздник. И вот мы возвращаемся к этой иконке, про которую я вам обещал рассказать. Она символизирует нам о том, что можно погибнуть от рук зомбаря. То есть будет какой-то дополнительный режим, скорее всего временный, где игрокам предстоит файтиться против нечисти, и это уже может быть интересно. А теперь улики, которые точно подтверждены. Блиц-инфа. Именно вот так будет выглядеть карта Трой, на которой будут рассекать сай-фай автобусы. Там же и новый бензиновый внедорожник. Можно будет найти байкерский мопед или спортивный байк. Нова будет самой быстрой тачкой в игре, за рулем которой желательно сидеть в перчатках. Благо скинцы на них тоже будут. Стоит ждать всеми любимые... В смысле аэроплан. Маскалад теперь закрывает лицо, а также можно кувырки делать, как будто ты паркур паца. Есть еще много неоднозначных улик, например, как появление транспорта на целых шесть посадочных мест или бонусный скин за пополнение баланса. Что уж говорить, возможно даже татушки появятся, которые можно будет на персонаже ляпать. В любом случае, скоро мы это узнаем, а вот этих персонажей нам процентов стоит ждать, так как за ними стоит целая история. Но сначала Респектосич хочу кинуть охренительной группе ВКонтакте, благодаря которой и появился на свет этот киноматериал. Скоро там конкурсы будут на Royal Pass, да и вообще много еще чего интересного. Ни в коем случае не стесняйся и по ссылке в описании переходи и вливайся в движуху. Кто же все эти персонажи? Постараюсь тезисно обо всем рассказать. Есть город Трой. Он когда-то процветал. Сейчас там разруха и все в заднице. Обычные жители, такие как учителя, продавцы, пожарные и копы, захотели восстановить более-менее справедливое общество. Эта фракция как раз таки и зовется New State. Но чуваки из фракции Коалиция Великие Озера им сказала. Вы что там, совсем уже оху... КВО — это старые управленцы, которые правили городом, и они всеми силами хотят сохранить власть и контроль. Есть еще коалиция Мейхам – это байкеры, которые чилят в барах и также пытаются все нахрен захватить. Есть коалиция, которой не было в городе, она чисто по приколу заглянула в втрое, чтобы тупо пофаниться. Это охотники из конторы Battleground. Они слетелись на заварушку местных, чтобы устроить жаришку, и видно, что эти ребята жесткие донатеры. В нашем случае, вот эти ребята, это коалиция New State, то есть обычные жители города. Вот это, наверное, чья-то училка по математике, Елена Михайловна, а это какой-нибудь слесарь Толик. Разработчики обещают запилить уникальные задания для каждой фракции. И если их выполнить, то можно в инвентарь залутать скины той или иной конторы. Мне почему-то кажется, что такая движуха будет только для тех, кто Royal Pass возьмет, но в любом случае, я бы присоединился к фракции New State, так как там, по идее, есть пожарюги. А ты, мужик, за какую фракцию топить будешь? Черкани обязательно в комментариях. Как ни крути, будет ужасно интересно за всем этим понаблюдать. Да и вообще, ждешь ли ты папню стоит? Лично я... Да. Кулакич, зашибай. И подписку оформляй. А я пойду, пожалуй, слесарю Толику позвоню. Ну все. Я угнал-погнал. Жму руку. С тобой был Огнянский.